Современные западные родители любят шутить на тему, если будешь плохо себя вести, продам тебя на ebay. Но один из таких шутников из Германии пошел дальше и реально создал лот со своим сыном. Первоначальная ставка – 1 евро. Причина продажи – ребенок стал слишком громким. Суровые немецкие власти не озаботились нестандартным чувством юмора горе отца и забрали ребенка в органы опеки а в отношении родителей начали расследование по обвинению в торговле людьми. Город в Техасе. Целый город площадью 13 акров вместе с домами и таверней был выставлен на продажу на eBay в 2007 году, так как большинство жителей его покинули, а запустение надо приостановить. Торги сначала пошли хорошо, но ставки так и не достигли резервной цены 25 миллионов долларов. Поэтому после окончания аукциона земля и здания были распроданы как отдельные лоты. Призрак в банке. Американец выставил на продажу старую пыльную банку, утверждая, что в ней находится призрак и что он хочет избавиться от этого богатства, так как оно его пугает. Информация об аукционе просочилась в СМИ по всему миру и в итоге банка была продана за 50 тысяч долларов. Судьба покупателя Чудо-банки остается неизвестной, но изобретательный продавец остался более чем доволен результатом. Еще бы, он одновременно лишился пугающего призрака и очень неплохо заработал. Рекламное место. Деньги, безусловно, вещь полезная, и все зарабатывают их как могут. Но приходило ли вам когда-нибудь в голову продать свой лоб в качестве площадки для рекламы? Предприимчивый житель Набраски выставил лот, предлагает разместить логотип компании или адрес сайта на своем лбу на срок 30 дней. Казалось бы, верный способ разбогатеть, однако максимальная ставка составила всего 322 доллара, что, в общем, тоже неплохо. Печень. Продажа органов – это уже куда более экстремальный способ заработать, однако и у него есть свой рынок. Отчаянный человек из Флориды попытался продать свою печень на eBay. Но так как продажа органов таким образом незаконна, аукцион был закрыт, как только информация о нем просочилась в прессу. На данный момент ставки уже дошли до 57 миллионов долларов. Сэндвич из тостов с сыром Вы, наверное, справедливо подумаете, что это должен быть какой-то особенный сэндвич с сыром, даже уникальный, чтобы его цена достигла 28 тысяч долларов. И, наверное, будете правы. Хотя, судите сами, уникальность сэндвича заключалась в том, что при поджаривании на тосте проявился лик Девы Марии. Его действительно можно увидеть, если зажмуриться, посмотреть под определенным углом и напрячь воображение. Брюссельская капуста. У многих европейцев после рождественского ужина остается много брюссельской капусты, но немногим приходит в голову продавать ее на ebay. Британец выставил лишь один замороженный шарик капусты в Рождество 2005 года, а в описании указал, что все средства от продажи пойдут на благотворительность. Ему удалось собрать 9950 фунтов стерлингов для фонда, который помогает странам третьего мира. Реактивный истребитель На eBay нередко продают машины и лодки, но лодц истребителя F-18 стал неожиданностью даже для бывалого аукциона. Мужчина из Калифорнии купил самолет на складе металлолома и выставил на продажу с начальной ценой 1 миллион долларов. Правительство США не обрадовало перспектива подобного соглашения, и оно настояло на том, что истребитель не должен покинуть территорию США. К сожалению, самолет так и не был продан, и дальнейшая его судьба осталась неизвестной. Приглашение на свадьбу Иногда бывает сложно найти того, с кем вместе пойти на свадьбу. Проблемы со спутником возникли и у одной жительницы Лондона, которая решила попробовать извлечь выгоду из этой неприятной ситуации. Благодаря ИБ и собственной изобретательности она отправилась на свадьбу брата с кавалером, а также собрала 535 фунтов стерлингов в свою благотворительную горную экспедицию в поддержку больных диабетом. Личность покупателя не разглашается. Жизнь. После того, как его брак распался, живущий в Австралии, Некто Брид решил начать жизнь сначала. Для этого он не придумал ничего лучше, как продать свою старую жизнь на ebay. Лот включал дом, машину, работу и даже знакомство с его друзьями. После окончания аукциона он наметил себе 100 новых целей, которые должен был достичь. Среди них были, например, ныряние с акулами и пилотная школа. В итоге права на экранизацию его истории купила кинокомпания Disney а бывшая жена, наверное, до сих пор кусает себе локти. Почему белые медведи не едят пингвинов?